Здравствуйте! С вами Руслан Адарьюк из школа Боя Уай. В этом уроке мы покажем, как научиться делать опережение в поединке. Рабочее название нашей техники ⁇ полушарна ⁇ или ⁇ опережение ⁇ Сейчас вы увидите, как профессиональные спортсмены используют эту технику в своих поединках. Что такое полшага или опережение? Само название говорит уже о себе. То есть если мой э, противник атакует меня, моя задача ударить его быстрее, чем э, его удар достигнет меня. Или рукой, или он вот если бьет ногой, да, я должен ударить до того, как он попадет в меня. Как это выглядит в тренировочных условиях, мы сейчас вам покажем. Постановка тела и уклоны от удара противника. Мой партнер наносит удар в корпус, в голову, только руками сейчас. А я уже стою на месте и потихонечку пробую делать уклоны. Не назад, а тяжко. А именно уклон, немножечко даже вперед. Скорость начинаем с, с медленной, средней и увеличиваем до ну, максимально быстро. Я говорю, что увеличиваю, увеличиваю. Начинаем. Партнер атакует меня ногами. Моя задача правильно сместиться с линии атаки. Или погасить удар. Если по голову влажь, немножко бегать по голову, да, чтобы немножко вот смещаясь, гасить тем самым удар. Партнер начинает тоже медленно и потихонечку увеличивает скорость. Я ему подсказываю, там быстрее или медленнее. Начинаем. Да. Также сейчас выбрасываем удары руками. Какая средняя скорость? Я уже утоняюсь. Пробую делать такие выбрасывания ударов тоже легко, не сильно на, на точность. Пошли. Следующее упражнение партнер медленно делает удар ногой. Я тоже выставляю правильно защиту и становлюсь правильно по траектории, делаю опережающий удар. Пробуем. Потихонечку увеличиваем скорость. Партнер атакует меня рукой или ногой, пытается мне достать корпус, голову или по ногам. Моя задача успеть как раз поймать его на пол шага, когда он делает вот этот замах или когда вот как раз делает шаг и топить его в корпус. Скорость его атаки начинаем со средней и потом потихонечку можно увеличить. Причем в этом упражнении моя задача не на каждый удар его опережать, немножко как бы... Играем такие пятнашки, фиктуем, потом раз, предел. Снова раз, опередил. Держу дистанцию и работаю на движение. Первая ошибка. Вы стоите слишком далеко. Когда противник наносит удар, просто не достанете. Вторая ошибка, соответственно, очень близко. И отсюда среировать очень тяжело бывает, потому что ну, скорость очень большая. Нужно держать оптимальный дисанс, чтобы вы видели вот это намерение противника у вас ударить. И тогда вы сможете его уже опередить. Следующая ошибка на удар ногой. Очень важно смещаться с линией атаки или уходить по ходу удара. Если, например, правильно выбьет, и я выйду вот туда, немножко на, на удар. Поэтому здесь лучше смещаться от удара и уже опережать. Следующая ошибка. Если удар идти на мой, да, и я буду бить этой рукой, то есть есть тоже вероятность, что я могу очень хорошо пропустить удар. Желательно, предпочтительно, когда мне бьют с этой ноги, да, я это прикрываюсь, это ударяю рукой. То есть это вот так. И голову. Опережение хорошо срабатывает, если вы даже немножечко провоцируете. То есть я стою в такой стоечке, естественно, он захочет сюда атаковать. Я уже буду знать, что может быть сюда атака. Приописываю немножечко руку, открыл лицо, значит я уже могу делать уклон. Это мне немножко поможет делать опережение, предвидеть его атаку. Это уже смешание немножко других принципов и стратегий. Самый худший удар для вашего противника, это тот, которого он не видит и не ожидает. Когда человек атакует, он меньше всего ожидает получить удар. Поэтому урон от вашего удара будет максимальный. Это главное преимущество. Если вы хорошо овладеете этой техникой, то по вашему противнику все меньше и меньше захочется вас атаковать. Потому что как бы он не атаковал, он всегда будет получить удар. Чтобы овладеть этой техникой, нужно позаниматься очень усердно. И чтобы у вас за плечами уже был какой-то опыт. Потому что новичкам ее владеть довольно-таки сложно. Но, овладев... Вы увидите, насколько будет сложно вашим противникам работать против вас. Вот. Так что пробуйте, практикуйтесь. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.